Наконец-таки появляются хоть какие-то девайсы, да, вроде бы как. Пора прерывать луст-стрик, который наметился в данный момент у команды 0 эмоций LCD, бро. По-прежнему, наконец, собственно, три раунда кряду, и казалось бы, что может быть... Плохо. А, плохо может быть, например, то, что Зайники почему-то играет без девайса. Вот только сейчас аж за ним решил добежать. Но интересно не это. Интересно то, что у Бинга появляется снайперская винтовка. И с, этой... с этим, прошу прощения, девайсом он будет отыгрывать на точке Б. Кстати, на которой уже начали забегать. При этом там еще и по длине проход у нас имеется... Не самый-самый-самый супер-пупер, так сказать, да, проход, но, тем не менее, теряется все-таки позиция над линей. Под точкой Б. Все очень и очень непросто в данном раунде у команды. Ноль эмоций LCD, бро, в свою очередь В общем-то, с точки Б Полностью решили отойти и будут пытаться Занимать именно точку А Ну, по крайней мере, на данный момент выглядит именно так Минус от Бинго со снайперской винтовки На точку А, Ау, еще и бомб Кэри погибает Бомба выпадает, Бинго забирает еще и второго Это уже минус Банджо Какой новый зум по голове-то! Хитрый! Хитрый пытался в спину Зайти к снайперу команды ноль эмоций Но не тут-то было, вот такие моменты Бинго не отдает. Тем временем Миша пытается постреляться со своим соперником под контом, но нет, соперник прогоняет и все-таки опять же в перестрелке будет участвовать. Бинго, выстрелы, промах. Ооо, вот это прострелище! Ай да Бинга, ай да чуечка не подводит. Слушай, ну какой, какой лев просто. Четыре минуса со снайперской винтовки, затащенный раунд бесподобно прерывается.